Здравствуйте, мои дорогие! С вами я, ветеринарный врач Беркулов Федор Николаевич. Сегодня мы с вами поговорим о глазных болезнях. Болезни довольно распространенные, в клинику часто обращаются, задают очень много вопросов, большие проблемы. Вот мы их сейчас сейчас рассмотрим. Глазные болезни подвержены все животные. Их очень много, их очень много. Рассмотрим по мере поступления, скажем так. Конъюнтирит, воспаление век, довольно часто распространенное заболевание, возникает от попадания патогенной микрофлоры, за веки туда, и развивается отек, покраснение, вот, животное чаще моргает, и такое впечатление, что в глазу что-то мешает. Вот это воспаление век. и редоциклиты. это уже там глубокое воспаление радужки, воспаление, значит, всех слоев глаза, скажем так. Еще раз повторюсь, я много говорил в своих выступлениях. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Не принимайте, не применяйте, не берите препараты из официальной аптеки, из медицинской аптеки, которые назначены людям. Если ветеринарный врач назначит эти препараты, которые считают нужным, да, тогда, пожалуйста, сами, пожалуйста, не используйте. Нельзя, не подходят. Это. Мы потом в дальнейшем я обязательно буду говорить, это будет целый разговор, какие препараты, кому и, и когда, и где и сколько применять, ветеринарного назначения и медицинские. Медицинские препараты некоторые идут в ветеринарию, некоторые ветеринарные препараты идут в медицине. Это я потом буду говорить об этом. Что касается лечения. Лечение разработано, да, это лечится. Есть прекрасные капли, скажем так, сложные. Вот. Их можно готовить самому. Из разных составляющих в аптеке взять разные составляющие. В зависимости от того, какое заболевание. Кератит, кориунтирит, кератокориунтирит, иридоциклит. Вот я их называл уже. Вот. Отсюда и подбирается лечение. Необходима также антибиотикотерапия как и везде при, при всех инфекционных заболеваниях, и общеукрепляющие, э, общеукрепляющие средства. При любом заболевании лечение должно быть комплексным. И направлено на то, чтобы устроить э, причину, отследить причинно-следственную связь. Устранив причину, следствие, понятно, дело уйдет само собой. Вот. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, что непонятно, с удовольствием отвечу. До свидания. Всего ли лучше.